Приветствую всех на канале Просто Оля. В поисках средств борьбы с вирусом и обезопасить себя от заражения, кроме традиционной медицины, а судя по данным, наша медицина не всегда справляется с этим, ищем источники у матушки природы и зачастую находим и противостоим этому сильнейшему недугу. Сегодня я расскажу о природном антибиотике и благодаря содержанию множества биологически активных веществ Превратили ягоду клюкву в натуральное лекарство широкого спиртректора действия. Начну с того, что клюква сильно влияет на вязкость крови, то есть разжижает ее. А при новом вирусе в первую очередь сгущается кровь и в итоге начинает плохо циркулировать, что дает сильнейшую нагрузку на сердце, легкие, ну да и на другие органы. Уже стала публичной информацией о том, что при обследовании людей, которых погубил вирус, внутри найдено множество количества тромбов, поэтому и диагнозы посмертные у многих разные. То есть, где этот тромб остановится, там и закупоривается кровоток, там и возникает пораженный участок. В период воспалительных и вирусных поражений следует употреблять клюкву клюквенные морсы, клюквенные соки, они очень сильно разжижают кровь благодаря наличию в ягоде бензонной и салициловой кислоты. Влияние клюпы на здоровье человека очень велико. Она повышает иммунитет, борется с инфекцией, нормализует функционирование сердечно-сосудистой системы, уменьшает вероятность заболевания атеросклерозом так как фенолы, которые содержатся в клюкве, растворяет вредный холестерин. Хиновая кислота предотвращает образование камней в почках, благодаря высокой концентрации пектинов, удаляет из организма продукты брожения, убивает микробы и выводит тяжелые металлы. Для разжижения крови ягоды используют свежим свежем виде, сушеными, делают настои в виде соков морсов добавление меда что я делаю с ягодами э, ну, свой секрет у меня вот такой есть если ягоды свежими сложить в банки можно разной емкости банки брать я вот делаю в такие маленькие баночки очень удобно открыл съели и в общем то кто хочет может сделать побольше баночки то есть банки заливаются обыкновенные. Родниковая, у кого есть кипяченой, фильтрованной водой холодной, доверху заливается, закрывается обыкновенными крышками, и ягоды не портятся. Даже если хранить их ну, не скажу, что в теплом месте, а просто хранить в прохладном месте. Я также замораживаю ягоду. Всегда можно достать с нее, сделать морс, перетереть блендером, соединить с медом и к чаю хорошая добавка. Также сушу ягоду, затем делаю витаминные напитки с добавлением других сушеных ягод. Мои способы лечения клюквой доказаны и мои родные постоянно используют клюкву и в профилактических мерах тоже, но не стоит забывать, что я только рекомендую. Потому что с медицинской точки зрения, эта ягода может быть кому-то и противопоказана. Особенно людям с гастритами и язвенными болезнями. Желаю, друзья, всем быть здоровыми и поддерживать себя природными дарами матушки нашей природы. Спасибо, берегите себя и своих близких.